Матюхин ждет, поближе подойдут. Уже два дня, как взят в кольцо Малахов. Две пушки бьют оттуда, где редут французы бил, без промаха и страха, почти сто лет назад. А как вчера держали эти самые высоты, теперь вот навалилась ним чура, с лица земли, стирая Севастополь. Форсирована бухта, и тылы отрезаны, и пали даже стены – когда-то с трех святителей стволы здесь сняли, как с эсминца совершенный. Зайдя на сушу, он зимует тут. Весной снаряды вспахивают склоны, и помещен его командный пункт в донжон Корниловского бастиона. Держаться за высоты, как тогда, и бить, пока готово сердце биться. Декабрьская красная звезда – июнем полыхнет в его глазнице. Матюхин падает. Удар. Еще удар. И отступление уже неотвратимо. Гудит висок. Запомни календарь. Тот самый день, когда погиб Нахимов. Ты здесь, где затопили корабли, с товарищами лег в одной могиле костьми за эту землю. Пусть снесли твой Памятник и склеп твой разорили, А я уже не в силах направлять Огонь из наших взорванных орудий. Я так хотела остаться здесь, Земля, где даже праха моего не будет. Когда-то уходили через рейд. Матюхина бойцы несут посменно К последней из упорных батарей Сквозь город, от контузии до плена. Когда весной... Взрывается миндаль, Когда сирень кипит Приливом пенным, Он все же здесь, Стоит и смотрит вдаль, Забыв про смерть В застенках Бауцена.